Дамы и господа, всех приветствую, Блиницкий институт карма-йоги. Говорю голоснейше. Итак, у нас сегодня для второго курса апдейт. Я хочу как бы рассказать опять, потому что это важно для меня. Я все время как бы пытаюсь систематизировать и сделать спецификацию такую на вообще главные директивы. То есть осознание должно происходить. Чем чаще, чем лучше. То есть никаких перемен, собственно, нет. Второй курс, Update, Путь состояний. То есть, мы начинаем с того, что у нас есть канал первого курса. Там есть все теории. Если вам как бы манера изложения подходит, и темы, которые как бы оглашаются, и как они раскрываются, Потому что полностью раскрывать тему я как бы не могу. Это не университет, это совсем другое. Поэтому я должен видеть тех людей, с кем я как бы работаю. Вот к этому мы идем. Итак, теория первого курса. Вы смотрите канал первого курса, вам все подходит, вы подписываетесь, лайкаете, задаете свои вопросы, пишите свое спасибо. Зачем мне нужно ваше спасибо и ваши вопросы? Ваше спасибо это, то есть это ж мой труд, как бы денег я не прошу, но спасибо это вот тот минимум, который от вас требуется. Если вы никаких вопросов как бы не задаете, или я вижу, что вопрос надуманный, ну... Я тоже пытаюсь выбирать себе студента. Итак, то есть вы должны понимать, что ваши вопросы, ваши какие-то комментарии, ваше спасибо, это хеллоу, я здесь, я тут, я живой. То есть я должен смотреть, кто вообще у меня занимается. Я понимаю, когда люди под псевдонимами всякими выступают, но это меня не так интересует, потому что как же я вас могу идентифицировать, тем более когда-нибудь, я надеюсь, мы встретимся вживую. Итак. Вот с первым курсом вы более-менее разобрались, я понимаю, что там полно лекций, но вы должны понимать тоже, что это как бы наслоение. Вот было с 2007, 2007 года, потом было до 2014, потом в 2014 еще какой-то был апдейт, потом долго ничего не было, потом в 2018 мы начали как бы заново и первый курс он должен регулярно начитываться как бы сначала, не только с апдейта, а сначала по всем темам. Ну, как бы, так, с чего мы начинаем? С чего вообще начинается это все, это Родина? Я веду два направления, раджа-йога, карма-йога. Что это такое? Раджа-йога, раджа-йога, это ваш путь по состоянию. Патанжали определил йогу вообще. Как последовательность восьми ступеней, все эти ступени, как ступени в пирамидах, предназначены для каких-то гигантов неимоверного роста. То есть обычный человек по этим ступеням, ну никак он не может пройти, потому что люди берут одну ступень и а осану оттачивают, оттачивают 30-40-50 лет и все равно говорят, что вот где-то там есть еще какие-то супермастера. Поэтому но раджа-йога патанжали определил как путь от начального состояния к самадхи и вначале он определил привязанности которые мешают попадать в состояние И эти привязанности это не только наши привычки и не только наши программы вирусные подсознательные привязанности это еще наше мнение о окружающем мире и в процессе практики раджа йоги эти мнения должны меняться не только как мы видим мир, как мы видим политику, как мы видим разных президентов, как мы видим, что происходит с планетой на данный момент. О искажении видения писал Ганс Христиан Андерсон. Снежная королева. Тролли уронили кривое зеркало. Осколки попали в сердца. Читайте перечитывайте. Состояние Шавасаны. С этого начинается путь Раджа-йоги. И шабасаны вы проверяете, вы вообще краджа йоги способны или нет. То есть можете ли вы войти в состояние тяжести, расслабления легкости, парения полета. Это ваша тренировка на первые 3-4-5 месяцев. Ромен и другие специалисты с медицинским образованием доктора, психиатры, они демонстрировали что студенты и аспиранты, то есть люди до 28 лет, они вполне могут за 3-4 недели освоить все четыре состояния шавасаны и переходить из одного состояния в другое замечательно. Вот когда вы 4 состояния шавасаны освоили, с этого начинается все остальное. Дальше мы про это поговорим. Каждое состояние шавасаны – это настройка вашего сознания. Все миры, которые мы проходим, это настройка сознания. Весь статический путь, который мы проходим, это настройка сознания. Все чакры, это настройка сознания. Только чакры, это другая настройка. Это как гамма. Когда человек играет, вот нота, там тон, тон, полутон. Да. Вот чакры, это те же самые ноты. Была ассоциация с цветами, но если бы нижняя чакра была красная, а верхняя фиолетовая, мы бы их видели. Это аналогия, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И эту часть нужно понимать, что Муладхара чакра совсем не излучает волну в красном спектре восприятия. Потому что волна красного спектра, в Викопедию читаете, красный свет, там четко определена длина волны. Если бы Муладхара чакра излучала в эту вот малиновую красную волну, мы бы ее видели глазами. И вот это нужно очень четко понимать, что это аналогия такая. Чакральные настройки. Чакральные настройки состояний мы видим в разных фильмах, в разных анекдотах, в разных литературных произведениях и по жизни. То есть, привязанности по каждой чакре привязанности муладхары одни люди увидели что грядет война там разруха что-то еще они узнали что в нидерландах хороший пакет или там во франции или в германии они собрали свои манатки и выяснилось что что они оставляют они оставляют вещи которые уже нечего бесполезно носить потому что они из них выросли, но жалко выбросить. Они какую-то мебель оставляют, которая абсолютно никому не нужна. И самое важное, это документы о образовании и опыте. И все вот это они взяли. Взяли свои компьютеры старенькие и поехали. Вот это может человек оторвать Муладхару с насиженного места или нет. А кто-то не может. Но потом приходит другая армия, потому что та армия ушла. Вот и... Оказывается, что эти же пенсионеры, которые детям своим рассказывали, что они не могут, они больные, они остаются. Когда-то армия поставила их под автоматы, и их уже никто мнение не слушает. Вот дети слушали их мнение, а люди с автоматами не слушают. Они совершенно сели в автобус и покатили, куда военные сказали. Потому что как бы им поставили другой выбор совершенно. Они-то думали, что их трогать не будут. Оказывается, что они могут и собраться, и одеться, все они могут. Вот привязанности свадхистханы. Привязанности Ватхисханы. это когда человек вот, привязан к какому-то объекту. Ну, кто-то к женщине, кто так к забору, тут вопрос уже. Но у женщин то же самое. Вот какой-то мужчина прошелся под свадхистханом, и ничего она с собой сделать не может. Он вот и пьянствует, и дурак, и ничего не зарабатывает. Но по Сватхисхане у нее произошел вот такой контакт. И она мучается, одеться никуда не может. Это привязанности по Так Также точно привязанности по всем остальным чакрам. Кто там меня там просит проговаривать. Но нет смысла проговаривать, думайте сами, решайте сами. Так, извините. Идем мы дальше. Вот каждая чакральная настройка это настройка на определенное состояние. И нужно понимать, что есть настройка по Муладхари. Настройка по Муладхари ⁇ это вот сколько ключей у вас на связке. От квартиры, от гаража, от офиса, там еще от чего-то. Вот это все, каждый ключ ⁇ это привязанность и Муладхары. В этом ваша сила, в этом ваше распространение. А у кого-то ключи от всей страны, понимаете? И в это вот нужно, нужно понимать в эту часть. То есть есть люди, которые очень сильно настроены на Маладхару, и для них дом самое важное, что у них есть в жизни, это самый большой инвестмент. То есть весь труд манипуры чакры вбухали в дом, который нужно поддерживать, это тоже стоит денег. Вот кто-то работает на аптеку, потому что таблетки, здоровье. И то есть манипура отдает энергию, то есть деньги в манипуру, в здоровье. Манипура, здоровье, да. А, а кто-то болеет страшно, но не лечится и отдает все деньги в дом, потому что дом, чтобы его поддерживать, он должен что-то кушать. То же самое мужичок завел себе любовницу, чтобы поддерживать эту привязанность. Он все время вливает туда деньги, то есть манипуры работают на свадхистхана. Есть люди, которые живут сами в впроголодь, но тем не менее они жертвуют свои деньги кому-то они считают что этим еще хуже вот это манипура работает на анахату есть люди которые все время чему-то учатся и на эти семинары ездят и на те семинары ездят вот манипура работает на вишотку и так далее вот эти все вещи нужно понимать то есть как бы какая чакра у вас является главной что она заставляет все остальные чакры на нее работать то есть, какая чакра для вашего сознания является самой приоритетной, потому что туда все вбухивается, как бы все ваши труды, все ваше здоровье, вся ваша энергия. Вот это вот чакральные настройки состояний. Когда вы начинаете все эти вещи поднимать, то суть раджа-йоги – это пробовать менять настройки. Понимаете? То есть, вы производите это изменение, потому что обычный человек, который не может продвигаться в сторону раджа-йоги у него одни и те же настройки остаются в течение всей реинкарнации вся суть в том что когда вы меняете настройки свои чакральные и вы действительно можете перенастроить чакру на другие состояния то когда вы все чакры перенастроили а вас проклял кто-то давно но не находит это проклятие адресата, это как письмо, приходит по адресу, а там уже другие люди живут. Они почтальоны отдают, говорят, слушай браток, съехали, не знаем где те, ищи, ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографов в нашей столице. В этой вот чакральной настройке состояния вся раджа-йога состоит в том, что по каждой чакре Оставляя, держите свои настройки Никто ж вас не оставляет все менять Но хотя бы там какой-то процент Нового нужно получать Чтобы пробовать что-то в своей жизни Иначе ничего не поменяется у вас Вся суть Раджа-йоги Это менять состояние Внутреннее И чтобы внешние состояния Не влияли на ваши внутренние состояния Вот что такое карма-йога Карма-йога это у нас есть путь каких-то реинкарнаций. И в этой жизни, ну, что-то у вас не так. Вот вы чувствуете, и это нужно было бы поменять, и это поменять. Это как вот вы едете в автомобиле, и там передок стучит у вас, да? Вот, ну, что доводить до аварии, когда вы застрянете где-то в снегах? А, нужно менять Нужно что-то менять. Вот то же самое вы смотрите, что самое главное нужно менять, что нужно вообще чинить в вашей жизни. И вот это вот, вот это и есть карма-йога, потому что вы не только смотрите о прошлом, там, реинкарнация. Прошлые реинкарнации вас проявляются, когда вы, ну, что-то вообще там такое натворили. Но вот сейчас с этой войной, как бы, у зачинщика войны карма... Но они как бы как с другой планеты, понимаете, спотал с потал, из нижнего мира, которым, то есть им недоступно ни счастье, ни любовь, и поэтому они стараются как бы вокруг себя насаждать вот те вот энергии нижних миров холодные, чтобы им было комфортно. А им было ком, им комфортно от того, когда они кого-то убивают, они должны как бы это их карма. Они пришли из темного мира, из параллельного, из антипода этого мира. И они пробуют воссоздавать то, что они знают. Они не понимают, что они делают. Вот. А кто-то понимает. То есть то, на что они настроены. Для этого им нужен враг, которого можно втаптывать, там давить, прессовать. Следующая часть. Осознание себя. Осознание себя, вот как я сказал, что эти не осознают. А кто-то осознает вот нужно осознавать что у вас внутри то есть э, от чего у вас получается вот состояние такие полета счастье что-то вот такое правильное да вот это вот очень важная часть чтобы научиться как бы чувствовать себя то есть как карма вообще строится карма Любая карма строится на ошибочном восприятии реальности. То есть, мы думали, что мы сейчас вложим денег в компанию Microsoft или Палонтир, и она пойдет вверх. Но чек смотрел в медитации только как компании Палонтир, хорошая компания, огромный потенциал. Вроде бы подключена к разведывательному управлению, работала на него, потом выделилась в отдельную фирму. Но оказывается, еще есть внешняя среда вокруг этой компании. А вокруг этой внешней среды есть еще большая среда всего вообще истеблишмента, стак-маркета, финансов и общепланетарной. И вот в этом во всем... А общепланетарное очень много денег украли, потратили, когда ковид был. Очень много денег сейчас идет как бы, на военные действия и на предупреждение эскалации. Кто-то там кричит, что вот, дайте нам больше оружия, и мы тут сейчас. Это как бы взгляд, опять-таки, вот маленький такой конкретной чакры на конкретную ситуацию. Еще есть общий организм. А общий организм понимает, что где там плавают 84 ядерные подводные лодки, и неизвестно, где какая из них всплывет. И нужно тратить деньги на то, чтобы все остальное отслеживать тоже. То есть, но это понятно, что как бы одна чакра хочет на себя всю энергию. Это все понятная часть, как и каждый человек и так далее. Вот карма, она строится на нашем на нашем ошибочном восприятии реальности, когда мы видим как бы что-то очень конкретно, но мы не видим это в большем как бы объеме. И в этом отличие разного уровня полководцев, когда в чем же суть выполнения приказа, бездумного выполнения приказа, то есть есть командир отделения, он смотрит, все патроны кончились, больше нет гранат. Он как бы действует, как он видит. Но есть еще ситуация... На, на большую группу войск Еще на большую, еще на большую И это все в каком-то более глобальном э, Контенте То есть Всегда нужно понимать, что Когда ваша карма идет Не по тому пути, как вы планировали Это означает, что в основе Этого всегда стоит ошибочное Восприятие реальности При этом в маленьком объеме Вы очень точно можете определить Но вы не учитываете давление Окружающей среды мальчик пригласил девочку на свидание девочка пришла а мальчика нет потому что он перед этим где-то двойку получил и папа его с ремнем поймал в гараже вот и мальчик сидит там потирает задницу потому что идти ему не в чем штаны с него сняли вот заперли и он должен пережить как бы свою двойку и телефон у него отобрали и вот девочка его как бы ругает а мальчик как бы в этом опоздании кармы, то его тут нет. То есть, есть его карма, что он получил двойку, но они не узнали, родители. И вот эта вот цепочка длилась неделю, он думал, что все уже. Ну, я условную двойку, и как бы условно все это вам рассказываю. Итак, когда человек, первые варианты осознания себя, то и все начинается с шавасаны. Практика шавасаны, практика состояния. Дальше идут чакральные настройки. Все четыре состояния шавасаны, тяжесть, легкость, парение, полет, в каждой чакре они проявляются по-разному. Поэтому нужно понимать разные состояния чакры. Для того, чтобы понимать, нужно вспоминать свое прошлое, и так мы приходим к курсовому проекту нашей судьбы. Или же смотрите разные как бы проявление чакр, на канале первого курса есть такой плейлист фильмы для духовного развития, я туда понадергал э, то, что как бы в первом таком недолгом поиске можно найти, и по этому листу видны э, разные фильмы, и вот там есть разные состояния. Эти состояния относятся и к чакрам, и к карме, и к мирам, и к судьбе, и к каким-то магическим волшебным чудесным проявлениям, да, я не делал описания на это на все, но тем не менее содержание этих фильмов нужно знать, потому что все мои примеры оттуда. То есть, когда человек уже понял четыре состояния шавасаны, это я время смотрю. И когда человек понял разные состояния на чакрах, то есть одна и та же сватхистхана, там 6 лепестков, значит там 6 состояний. А на Мулатхаре 4, значит, четыре состояния. А на Вишутке 16, значит 16 разных отличных состояний. Есть ли смысл их прописывать? Нет смысла их прописывать. Их нужно испытывать. Это как в Виталию. Вы смотрите по интернету картинки или вы сами приехали и сами пощупали Пизанскую башню. Когда вы начинаете ощущать состояние и состояние чакр, первое, что к вам приходит, это означает что ваша чувствительность повысилась, ваша чувствительность повысилась. Что происходит? Вы начинаете притягивать к себе разных энергетических паразитов, вампиров. Энергетический паразит, который чуть-чуть присосался и каждый раз по чуть-чуть подсасывается, и он как бы незаметный такой. А энергетический вампир это что-то посильнее, это который вас прямо выжимает, то есть все, что у вас есть, а потом оставляет вас реабилитироваться. И как только вы опять набрали, он тут же опять появляется и опять вас выжимает. Просто каждый питается по-своему. Коровы траву жуют, а волки коров едят. Вот Эту вот часть нужно, нужно как бы тоже понимать. И вопрос стоит чисто технически, Как корову отгородить от волков? Для этого, конечно, нужно написать комплекс мер, и эти меры выполнить. То есть, когда приходит осознание себя, вы начинаете чувствовать, Энергетический вампиризм. Вы начинаете менять свою жизнь, чтобы этот вампиризм ушел из вашей, из вашей жизни и из вашей судьбы. Каким образом ощущается энергетический вампиризм? Первое – это нарушение вашей личной границы и, как бы, нарушение вашей личной энергетической такой сокровищницы. То есть до тех пор, пока вы не ощущаете свою личную энергетическую границу, вас подъедают, вы как бы думаете, что вот сволочь, да, но вы не понимаете, что этот человек от вас энергию набрал. То есть все вот эти слова, ну ты оделась, да, но ну, ужас какой, вот, 70-е годы. В действительности это, это наезд, то есть это не попытка, как бы, нужно смотреть что стоит самый главный стержень за этим совсем это не попытка критики за этим за всем стоит желание от вас подъесть чуть-чуть и используется любой повод если бы вы бы оделись лучше всех то вам бы сказали ну ты выпендрилась ну же совесть иметь понимаете абсолютно все равно в какую сторону вы двигаетесь тот кто чувствует себя сильнее энергетически и он питается вами, он пытается от вас подпитаться. Вот это, это энергопаразитизм. Когда вы разобрались со всякими мелкими энерговампирами, у Карлоса Кастанеда он называет это мелочный тиран. Я через пять минут должен закончить. Это мелочный тиран. У меня написано три страницы, но пока я все на первой. То дальше... Когда вы уже с ними разобрались, покой нам только снится. Не верьте, не верьте затишье перед бурей. Нужно максимально использовать затишье перед бурей. Вы разобрались с мелочными тиранами своими. Максимально отдохните, наберите энергию, потому что как только вы переходите на более высокий статус, начинаются наезды цивилизации. Есть люди, которые вот приучились так не завершать начатое. Не могут они довести начатое до конца начал ремонтировать все бросил побежал пиво пить то есть и вот эта вот привычка очень плохая она приводит к тому что человек поднял свой статус у него куча хвостов по прошлому и у него все мелочные вампиры остались потому что он с ними недоразобрался и цивилизации пошли уже наезжать и это все приходит к тому что человек окажется полностью обесточен уйдет в депрессию какую-то а депрессия это когда человек добровольно отдает, всегда есть уровни, вот это личная граница, она многослойная как бы. И высосать вас с первого слоя относительно легко, высосать со второго уже сложнее, нужны какие-то ну, физические издевательства, рукоприкладства высосать с третьего слоя уже нужны какие-то химические инъекции и так далее то есть и есть глубинные слои когда ну никак нельзя то есть вас нужно буквально держать на грани жизни и смерти чтобы дальше подпитываться и это мизерная часть такая энергии поэтому всегда есть как бы ваш дом ваша крепость но люди как бы боятся подниматься с колен и вот эти люди попадают в состояние депрессии, поэтому любая психиатрия, она, она идет от нарушения личностных границ, она идет от неправильных медитаций. Особенно мне нравятся некоторые специалисты, которые доводят там своих людей до шизофрении, до там разных других состояний, потому что они начинают на расстоянии что-то там советовать, не видя как бы клиента. Ну все все мы страдаем. Вот судьба, это состояние, это ваше состояние в поступках, в эмоциях, в чувствах. И это все ваши настройки. И, и ваши настройки, они управляют вашей судьбой. И вы это не можете понять, потому что у вас нет рычагов. Но в какой-то момент, когда ваше сознание расширяется, вы начинаете понимать, как настройки вашего сознания могут воздействовать на, на вашу судьбу. И, и вот тут проект судьбы как раз вступает в свою роль. Ребята, я должен прерваться. Работа все-таки есть работа. Я не хочу начинать вторую страницу. Мы начнем ее дальше. Спасибо за внимание. Я буду продолжать. Счастья вам.